такой скин да нет мы не про не, мы не про этого читала мы про того кто в кадке блять а подожди а я коп или террорист блять ты коп террорист ты простите брат так ладно Вот покемон, покемон 50 ты 50 меня отвлек, 505. я запутался